здравия друзья хочу записать инструкцию как используя электронный кошелек Electrum для того чтобы пользоваться биткоинами криптовалютой биткоин ну то есть функции вот человек мне перевел 10 тысяч рублей и мне нужно ему отправить на его адрес биткоин кошелька биткоинов на 10 тысяч рублей нажимаю Отправка, то есть заходите в электрон вот ярлычок в правом нижнем углу у меня, у вас он может быть на рабочем столе, когда вы зарегистрировались. Регистрация, видео, все есть в интернете, на моем канале YouTube, то есть уже записываю видео для тех, кто зарегистрирован. Отправка, ввожу адрес, описание ничего не пишу, комиссия максимальная. Это для быстрого перевода. Если мы ставим среднюю, то это для среднего перевода. То есть, когда вы переводите, вы сами выбираете, сколько заплатить комиссию. Ну, Я всегда ставлю максимальную, потому что важна скорость. Здесь пишу удобно, что не надо самому высчитывать. Можно просто написать в рублях 10 тысяч рублей. Это будет 0,019 биткоина. И нажимаю отправка. Он у меня спрашивает пароль. Сейчас будет отображать неверный. Потому что язык не переключил. Переключаю на русский. То есть пароль может быть на любом языке. Для этой цели и показываю. 17 рублей комиссия будет. Окей. Платеж отправлен. Все, в истории видим, что платеж отправлен. Сейчас человеку отписываюсь. Ну, так это все работает. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. Под видео есть в описании вся интересная полезная информация. До скорых встреч!